На пятое место я бы поставил поражение Чикаго в первом раунде от Вашингтона. Даже не сам факт поражения, а то, что они проиграли дома все три игры, то, что они не демонстрировали э, тот уровень баскетбола, который могут, э, ту жажду борьбы, которую всегда показывает подопечные э, Тибада. И, ну, я ожидала от Чикаго в этом плей намного большего. На четвертое место я бы поставил э, очередной вылет Криса Пола и э, пролет мимо финала конференции. Сейчас, как никогда, опять актуально разговор о том, кто является лучшим разыгрывающим лиги. И далеко не факт, что большинство болельщиков назовет Криса Пола. На третье место я бы поставил полное отсутствие какой-либо борьбы и альтернатива Майами на Востоке. Да, это не ново. Это было и раньше, Майами и в прошлом, и позапрошлом году проходил до финала практически без борьбы. Но в этом году мы ожидали намного большего, в первую очередь от Индианы, которая получила преимущество от площадки, но оказать достойной борьбы Майами оно не сумела. На втором месте этого рейтинга я бы поставил Джеймса Хардена и его поведение во время решающего таймаута шестого матча против Портленда когда он перебил главного тренера Кевина Макхейла, сам стал рассказывать игрокам, где и кому э, надо стоять. И мы увидели, чем это закончилось. Ли, Лилард спокойным э, шагом вышел на открытый бросок и решил исход серии в пользу Портленда. Э, на первое место я бы поставил удар э, Зака Рэндальфа. Стивена Адамса в шестом матче серии Мемфиса против Оклахомы, который, возможно, лишил нас одного из лучших седьмых матчей в истории плей-офф. Видископ, спортивный видео.